Глава четвертая. В дальнейших главах, для облегчения чтения, речь барона будет излагаться в основном упрощенно, опуская народный говор. Целый день, то мимо и барон под самый вечер позвал Голубенко, желая доказать ему, что все приобретения дома ⁇ это труд и заслуга семьи. Садись, Андрей, хочу поговорить с тобой по душе. Обидел ты меня сегодня до самого сердца. Да и не меня только, а всю нашу нацию. Я разгадал, откуда это у тебя такая закваска. Ты ездишь в Немецию, а немцы нас не любят, потому что их знаменитая вояка, давшая указание во время войны расстреливать всех евреев и цыган, знаешь, что она сказал? «Не знаю», — ответил Андрей. Офицеры спросили его. Но почему цыган? Евреев знаем, почему они предали Христа и сами на себя навлекли его кров, сказал, кров на нас и на детях наших. А вот почему цыган ⁇ это уже такая малочисленная нация? А этот истерический маньяк, то есть одержимый болезненно психическим состоянием, ответил, потому что цыгане это не нация, а профессия. Скажи честно, ты тоже так считаешь? Марц, я нисколько не хочу вас, цыган, судить, прежде чем вы примете или отвергнете Слово Божье Евангелие. А вот если вы его отвергнете, то уже не я, а оно будет вас судить, потому что Христос сказал, не принимающий слово моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить Его последний день. Иоанна 12,48. А я кто? Я только слуга Божье, желающий предотвратить погибель Твою семьи твоей, людей, над которыми ты главенствуешь, и хотел бы даже спасения всей нации, потому что Христос из-за грехи каждого из вас, цыган, страдал. А потому не обижайся, что я грех называю грехом. Если же какой-либо грех делается с наслаждением, то, конечно, то становится часто профессией. Профессия – жизнью, жизнь – судьбою, а судьба – приговором приговором Бога рассматриваешь, что ты сеял в этой жизни. Потому мы, христиане, желаем, чтобы всякий человек покаялся, то есть сознался в своих грехах и попросил Небесного Отца дать силы не делать больше подобного, чтобы быть, быть в мире с Богом и иметь Его благословение. Вот ты, еврей, и пришел к тому, о чем я сам тебе хотел рассказать, а именно о благословениях. Вот вы, святые или сектанты, как вас называют, чихто вы там, че чи баптисты, чихто вы там, только мечтаете их иметь, а не имеете, потому и ходите нищие. А я знаешь, почему богат? Потому что нас, цыган, Бог благословил, благословляет и будет благословлять. Ты же, еврей, только говоришь написано, написано, написано, а сам же и Библию не читал». Если бы ты ее читал, то знал бы, что в Библии, в книге пророка Афанасия, написано про нас, цыган. Там есть такое сообщение, что нас, цыганенок, пишет, когда Христа распинали, украл один круць. Ну, это значит, гвоздь, которым прибивали его к дереву. И Спаситель, уже прибитый тремя, а не четырьмя гвоздями, сказал со Христа, Плаславляю вас, цыгане». Во веки благословляю за то, что вы облегчили мои страдания. Вечно будете мной благословляемые в вашем ремесле. Это значит воровстве. А коль нам сам Бог разрешил воровать, то значит наша работа, он так и назвал, работа, Неосудительно И я богат, потому что я благословлен Богом. Вот это и есть цыганская легенда, ни на чем не основана, а потому... Выделена она в тексте книги как «Смертоносная для тех, кто ей верит». При этом барон несколько раз перекрестился, достал из-за пазухи большой золотой крест, поцеловал его наспех и также наспех спрятал. «Вот так-то, еврей, Библию читать надо», — похлопывая по плечу Андрея, сказал барон. «Еврей», — в кавычках, — «достал свою Библию и только хотел прочитать из нее». Как барон остановил его. А, в вашей Библии этого нет. А в какой, я спросил Андрей, в Нашинской? То есть в Цыганской? Ну нет, это и с крестом? Она у тебя есть? Еще бы. Я, как и ты, каждый день ее читаю. Глубенко попросил, чтобы ему принесли эту Нашинскую Библию. Барон самолично принес Библию, с которой читатель уже знаком изданной московской православной патриархией. «Этой Библии веришь?» – спросил Голубенко. «Да, эту и верю. Эту Нашинская с крестом. Если ты в ней найдешь книгу пророка Афанасия, я буду тебя слушать о Боге. Хорошо? Если не найдешь, ты будешь меня слушать и никогда не возражать. Договорились?» «Договорились», – неохотно ответил барон. «Ну, пожалуйста, ищи», – попросил Андрей. Главный Рома, робко взял Библию, долго листал, а потом, видя, что зашел в тупик, нашел выход из положения. Я не помню, на какой странице об этом написано, хоть и читал, будто позавчера. Никогда ты не читал книгу, Афанасия и читать не мог. Такой книги у Библии просто нет. А чтоб ты знал, что я знаю Вашинскую Библию, следи за оглавлением». Андрей раскрыл Библию, пронесенную Марцем, на странице, где отпечатано оглавление. «Следи за названиями!» И стал наизусть, не глядя в Библию, быстро и четко называть книги, находящиеся в ней, по порядку, включая и неканонические. Закончив перечень, проповедник спросил, «Афанасия встречал?» «Нет, не проходил», — ответил барон, несколько растерявшись. И никогда не пройдет сказки все это. И легенда ваша, сказка. Будешь верить ей, погибнешь. А о воровстве вашей работе, как ты ее назвал, я прочту тебе из Вашинской Библии. Полистав, Андрей нашел нужное место и сказал, а еще лучше, прочти ты сам слух. Я тоже желаю послушать Вашинскую Библию. Барон, преободренный тем, что и Андрей желал послушать, Решился все-таки читать: ни, ни, ни воры, ни ли лихоемцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют, первый Коринфанам 6:10, процитировал он. Наступила глубокая пауза. Теперь Андрей умышленно повторил фразу, сказанную ранее бароном. Вот так-то, баро, Библию читать надо. Да, раскрутив ты мне вуса, протяженно произнес Рома, проведя рукой по усам, как бы убеждаясь в правоте своих слов.